Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас четверка мечей. Карта отдыха. Знаете, даже не отдыха такого долговременного, о передышке, когда надо передохнуть, например, выходные, набраться силы, набраться энергии. Еще карта говорит о том, что ну, мы все воины, воины в этой жизни, постоянно куда-то рвемся, бежим. И вот она говорит о том, что ну, отложи ты свое оружие и отдохни, передохни какое-то время. У каждого свои методы, вот этой вот этой как набраться энергии, как передохнуть. Кто-то, может быть, на природу ездит, кто-то... Просто с семьей время проводят, кто-то медитирует. Пользуйтесь своим методом, но вот карты советуют вам передохнуть, мои дорогие. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для весов – это «Король посохов». Предпоследняя неделя – «Десятка посохов», «Девятка пентаклей». Рыцарь мечей и карта Иерофанта. Девятка посохов. Карта смерти. Королева кубков и король кубков. Ну, пара у нас. Давайте начнем с темы. Тема Король посохов. Король посохов это мужчина, элемента огня, львы, овны, стрельцы. Овны ваш противоположный знак. Вообще у воздушной стихии и огненной стихии хорошая как бы, связь между вами, знаков зодиака. Кабль посохов – это мужчина энергичный, мужчина полон энергии. Вот про то, что вам говорила карта, надо набраться энергии. Люди, вот этот посох – это символ работы или карьеры. Люди обычно предприимчивые, то есть занимаются своим бизнесом, такие предприниматели они. И еще э, посох – это символ наших талантов, артистичности, креативности. И вот обычно люди огненной стихии, они умеют зарабатывать деньги на своих талантах. То есть кто-то рисует, э, продает свои картины, кто-то, может быть, в театре работает, ну, хорошо, как бы востребован. У кого-то просто, может быть, бизнес э, какой-то с компьютерами создает сайты или еще что-то. Это тоже видео эдитирует. и для этого тоже нужна креативность какая-то, фотографы, все это. Самое главное по этой карте, что он король, то есть он добился чего-то. Король он вот статусный человек. То есть, несмотря чем бы он ни занимался, он как бы заработает денежку. И тем более, две такие карты рядышком тут десятка посохов и девятка пентаклей. Ну, навалится работа на самом деле. Работы будет много, постарайтесь, поэтому я вижу, почему проходит такой, знаете, тема «передохнуть», потому что работы будет много, десятка посохов, это карта, когда на нас все навалится, «много». Если вы вот именно почему-то мне вспомнился фотограф, и у вас очень много заказов или еще что-то, вы просто вы, как будто хочется разорваться, куда бежать, да, всех денег не заработаешь, и карта предупреждает, что все-таки надо либо просить о помощи, может быть, кого-то еще нанимать в ваш свой бизнес, если вы в бизнесе, или по работе на вас вот так все скинули, значит, надо опять кого-то просить, чтобы вам помогали делегировать ответственность какую-то, может, вы сами на себя себя взяли столько ответственности. Иначе надорветесь вот по этой карте. Надо как-то избавляться от этой тяжести. И десятка – это конец цикла. Пришло время. Пришло время избавляться от этой тяжести. Иногда карта говорит о тяжести на душе. Может быть, какая-то была, какая-то вина у вас на душе лежит. Или вы чувствуете, что к вам были кто-то несправедлив. И вот эта вот э, тяжесть, она как бы… Давид, давит, давит постоянно. И тут же рядом, кстати, несмотря на то, что да, работы много, но она ведь неплохо оплачивается. Ну, единственное, что еще раз хотелось бы повторить, что всех денег не заработаешь. Вот про это говорит эта карта. Девятка Пентаклей финансово хорошего, очень как бы... По нумерологии, какая у нас прогрессия? Девятка, потом десятка. Десятка это конец цикла. То есть, вы в правильном направлении двигаетесь. В плане ваших финансов для женщин вы кстати может быть очень независимая женщина вы может быть если вы даже в паре например с мужчиной у вас есть муж или бойфренд или еще кто-то то вы может быть не очень любите смешивать деньги как бы в общую копилку то есть вы очень любите как бы сохранять свою независимость финансовую независимость. Либо вы больше зарабатываете, чем ваш партнер, может быть. Для мужчин, может быть, рядом с вами такая женщина, очень независимая, финансово обеспеченная. Это женщина, кстати, которая очень любит окружать себя красивыми вещами. Она любит красиво одеваться, она любит ходить в, такие, в интересные места, может быть, в дорогие рестораны. Ну вот все по этой карте. Как бы, кстати, карта представляет знак Зодиака Деву для кого-то, если это интересно. Ну, а тут же опять все ваше, у вас такая тема идет, как бы, бизнеса, работы, карта рыцарь мечей, это карта вперед с песней, то есть реализовывайте свои амбиции, <coughs> простите. Двигайтесь вперед, какие-то идеи постоянно, постоянно какие-то планы, которые надо постоянно реализовывать. Вот это вот, он самый быстрый рыцарь, рыцарь мечей. Ну, а кто-то, может быть, это может быть вы для мужчин, молодых мужчин, даже для молодых женщин. Рыцарь мечей – это молодой человек или молодая женщина, не достигшая возраста 40 лет, Воздушные стихии, весы, близнецы, водолеи. Люди такие, знаете, более интеллектуальной деятельности, вот планы строить, какие-то идеи, это вот ваше. И а продвигать, как бы исполнять их, это уже Пентакли. Или, может быть, даже огненная стихия. А вот строить планы – это ваша, ваша стихия. Кто-то, кстати, может быть, пойдет работать именно вот это вот в обучение. Вот это ваша идея. Может быть, вы на каких-то курсах даже будете преподавать. Или пойдете учиться. У вас эта идея у вас, что мне надо повышать свою квалификацию. Мне надо чему-то еще научиться. Но это более такое, знаете, на более высоком уровне. Потому что карта Иерофанта это учитель. Учитель, может быть, даже в университете или... Может быть, вы пойдете преподавать, либо вы пойдете, как бы, дальше учиться куда-то. Но еще карта предупреждения говорит о том, что делайте все по закону. Ну, не сколько закону юридическому, сколько по закону человеческому. То есть не нарушайте никаких вот, моральных устоев в данный момент. как бы Следуйте... Своим даже каким-то моральным устоем, как вас вот, воспитали, к вам что вы верите, то есть не идите против себя, скорее всего. Ну, еще эта карта такого религиозного брака, может быть, кому-то предстоит регистрация, простите, это не регистрация, а именно либо венчание, либо еще какая-то там никяника, я не знаю, всех вот этих вот... У каждой религии свои, но это может быть что-то такое, совершенное в религиозном браке, религиозном обряде. И это может быть, кстати, еще и крещение ребенка вот по этой карте. Ну, давайте дальше смотреть последняя неделя. Но ну, никак, никак, вот дорогие мои весы, все никак не сбросят свою ношу, еще день, еще ночь продержаться, все еще борется за что-то, все еще пытаются добиться чего-то. Но я думаю, что это ваша последняя битва, потому что вот после этой карты десятка посохов, она и говорит, что пора скидывать, пора как бы опустить оружие, пора, может быть, даже если действуете как-то каким-то другим путем, не добиваться чего-то, а может быть, как бы плыть по течению, больше. Вот так вот. Ну, вам представят очень серьезные э, перемены. Я думаю, если выиграете вот эту последнюю битву, тут как раз все и начнет меняться у вас. Потому что карта смерти, старший аркан, представляет знак зодиака скорпионов и говорит о том, что что-то уходит, что-то новое приходит в нашу жизнь. От чего-то мы избавляемся. Или смерть забирает, то есть что-то избавляется, уходит от нас, но что-то новое начинает. Но ну, это даже в природе, понимаете, даже мы, мы все смертные а на смену, поэтому у нас рождаются дети. Или, например, мы как бы... По карте смерти, возможно, все, может быть, развод. Может быть, после развода вы наоборот расцветете, потому что карта трансформации и карта свободы. То есть освободитесь от этих оков, как будто бы, потому что отношения уже умерли вот по карте смерти. От них надо просто как бы избавиться. Можно избавиться от работы ненавистной и как бы начать что-то новое. Может быть, свой бизнес, может быть, новую работу какую-то. Все, все возможно по этой карте. Но самое главное, что тут как бы серьезно изменения, знаете, как будто вот э, перевернется все сверх э, с ног на голову. И еще карта говорит так, э, умейте принимать изменения в своей жизни, потому что как примете, так они и э, наступят. Если будете сопротивляться, нам это свойственно людям, потому что мы не очень любим, нам нужен вот этот вот комфорт каждодневный, э, вот эта вот рутина. Но как только начинает что-то меняться, нам не очень комфортно, мы начинаем сопротивляться. Вот карта такая философская, она и говорит, что как примешь, так и получится. Чем более гибкими вы будете адаптироваться к ситуации, тем легче вам будет вот как бы именно адаптироваться к этим изменениям. Для кого-то очень важна какая-то пара, это может быть муж и жена. Не обязательно это должны быть король и королева, именно водные стихии, может быть, мама и папа, кто-то поддерживает вас, может быть, какая-то друзья рядом с вами, такая, знаете, замужняя пара или просто пара, мужчина и женщина, которые вас поддерживают, потому что обе карты, в обоих картах там как бы... Кубки. Кубки всегда полны позитивных эмоций. То есть в этом кубке у нас всегда нам протягивают помощь какую-то, заботу о нас, любовь наш, о нас. Вы знаете, что мужчинам, что женщинам, может быть, на самом деле это романтические отношения для женщин, может быть, вы встретите мужчину, для мужчины вы встретите женщину, может быть, даже водяной водной стихии, это рыбы, раки, скорпионы, люди обычно мягкие, обычно обильные такие, знаете, заботливые, еще это люди с такой повышенной интуицией, поэтому часто работающие, например, медсестрами, врачами, может быть, даже, либо, может быть, так как вот повышенная интуиция психолог, либо э, таролог, э, астролог. Все вот в такой стихии, может быть. Но забота, забота тут. Забота о вас причем. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к вашему раскладу, мои дорогие. Карта маски. Ну, пожалуйста, карта смерти, карта гроба, опять, и карта сада. Я бы постереглась, давайте так вот, если тут у вас, например, вы закончили отношения, отношения умерли, отжили себя, вот так вот, карта гроб, и то же самое говорит карта смерти, то не торопитесь бежать и строить новые отношения, потому что... Карта сада – это вот в современном мире наши социальные сети. Это либо наши друзья, кем мы окружаем себя людьми, либо это интернет. Вот там вы можете наткнуться на человека, который не очень честен, человек двуличный. Посмотрите, солнце, луна, то есть один день одно, другой день другое. То есть человека, человек носит маску. Он не тот, за кого он себя выдает. Поэтому он выдает себя за Солнце, а является Луной. А Луна – это тайны, секреты, что-то секретное, может быть, ложь, может быть, какая-то. Поэтому не торопитесь. В любом случае, что-то у вас во время, может быть, если вот вы меняете работу, если это от работы вы избавились на другое переходите, я была бы осторожна в процессе вот перехода, выбора на нового места. С кем вы будете работать, что вам будут предлагать, особенно вот в интернете, в соцсетях или вот среди друзей кто-то, может быть, что-то помните вот от этой об этой карте маски, потому что человек может притворяться не тем, кто он есть на самом деле. Ну, как говорится, предупрежден вооружен. про любовь узнайте друг друга постарайтесь если вы в паре если вы особенно если вы недавно познакомились с кем-то постарайтесь узнать человека поближе и чем больше вы открываетесь тем больше человек будет открываться вам чем больше вам открывается тем больше вы узнаете человека и весь его внутренний мир вот так вот поэтому Тратьте время на то, чтобы узнать, с кем вы находитесь, с кем вы планируете, может быть, строить свою будущую жизнь. «Оракул мудрости», «Весов». Обмен подарками, но замечательная карта. Может быть, кто-то из весов получит подарок, или вы будете дарить подарки. Приятно всем. Женщины очень любят подарки, но ну и мужчины, я думаю, тоже не откажутся. Так что балуйте своих близких, балуйте своих любимых подарками. Упала карта. Сейчас, секундочку. Карта силы. Вот так вот, мои дорогие, карта силы, карта уверенности в себе, карта силы воли, вот так вам, для вас, а еще карта силы, это еще карта хорошего здоровья, которая говорит, я совсем справлюсь с болезнью, будет какая-то болезнь, я с ней справлюсь, будет какая-то ситуация, я с ней тоже справиться. справлюсь, потому что сила есть.